Закурированный вопрос. Начиная начинание автономии в своем. Ой, сейчас немножко ну, расскажите, пожалуйста, можно ли создать а, создать инструкцию, рекомендацию по основным аспектам, а, у меня при условии уже осознания необходимости жить в автономии и имеющей мизерный опыт голодания? Вот насчет инструкции.